Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я Интересный. И сегодня я вам расскажу историю создания этого приватного сервера. В каком-то видео я уже примерно говорил историю создания этого сервера. Но в этом видео я хочу полностью рассказать, с какого числа он был создан, как он изменялся за это время и так далее. Ну что, давайте... Начнем. Вообще история начиналась еще в феврале этого 2020 года, может даже в январе, точно не помню. Скриншот я вам приложу. Так как я на странице менеджера, странице, где я больше отвечаю, конечно, туда я пощу запись, где моя картинка есть, да, где написано 5.05, то есть мой день рождения, я открою приватный сервер. Вот у меня с того времени уже появилась идея, что я точно должен открыть этот приватный сервер. Только он должен быть э был уже не в таком виде, будет. там уже должна быть заранее заготовлена была. Карта, да, какая, которая должна была здесь стоять. Ну, типа, не должна была построена, да, она быть Там уже заранее я выбрал карту ситмира Мира. Уже там в каком-то времени уже было это, наверное, уже было март. Мне в голову приходит такая идея, что надо же попробовать опять развиться с людьми какими, да, просто мы в прошлом году, в мае, проводили такую штуку, у нас был реалмс у всех, да, мы просто подключились к реалмсу одному нашему, да, и там сидели, выживали все. Ну, мы подумали, так как Realms это только у нас на месяц было бы, и все больше ничего интересного, и карту там, я как помню, не скачать, если можно там даже скачать, то поправьте меня, да. Мы такие, я думаю, сижу, такой, не, давайте лучше возьмем уже обычный, просто сервер, оплачу я хост, буду платить каждый месяц с радостью, и тогда мы будем это делать. Мы такие, да, окей, ну там, конечно, я никому не говорил, что типа это будет, да, что у меня было сначала в планах, но потом какой-то там день произошел, не помню какое именно число это было, но это в марте уже двадцатого года было точно. Мы тут сижу я, решаю такой, опана. Короче, точно делаем, э, как он называется, сервер на один день. Делаем на один день выживание с подписчиками, да, создаем сервер, берем просто отдельный айпишник, да. просим, покупаем хост, там, да, и на нем сидим, играем, да, полностью. И мы такие, о, хорошо, давайте все так и сделаем. И какого-то там 22 марта 2020 года, в 6 часов вечера, я запускаю трансляцию, да, на которых уже мы Начали выживать, там был Родион, Цербит, Я, Влад, да. Это основные люди, которые первые самые, можно сказать, пришли, да, чтобы э, посмотреть, начать играть. Ну, мы прошли полностью Майнкрафт, да, наш. Пустя там 4 часа, как я помню, мы прошли его, мы такие, ну, на ману, на мана", да. Такие говорим, 4 часа просто так проходить Майнкрафт, мутки. Ну да. Логично, круто. Не, ну нам понравилось, мы такие сидим, говорим, ну нам понравилось реально, что как что мы прошли этот Майнкрафт, вот просто самое основное прохождение у меня вообще можно сказать не было ни разу, потому что на любых прохождениях, которых я был, в конце всегда включали геймод, когда убивали дракона, они сразу же кто-то включал геймод, да там и начинал летать по миру тупо его убивать дракона, а типа то, что надо все это делать. В гейммоде 0 Никто не хотел Ну, конечно, мы 22-го убили Там часов 10, наверное, вечера уже был Я заканчивал стрим И тут мне под конец стрима там Ацербит и Ханов Я точно запомнил их двоих Они мне говорят что давай ты оставишь этот сервер Ну и просто, да, мы будем на нем просто заходить И играть, типа продолжим дальше, да Там построим какие-нибудь разные города И так далее, честно скажу У меня вот этого в планах вообще не было Я думал, что типа мы сейчас отыграем, да Потому что вот этот сервер, который у нас сейчас Да, именно есть, раньше он использовался У меня для съемок. и это был первый месяц Который я взял сервер Именно для съемок, потому что мы поменяли хост, да, и я решил проверить, просто там несколько съемок только успел провести, то, наверное, две, только три. Две-три съемки мы успели там провести, и все. И я отдал этот хост под этот сервер. Я его, кажд... можно сказать, как только он начинал чуть-чуть подвисать, там, да, прям нам, начинал нас бесить, да, понимаю, если бы он один раз, там, да, например, отключился за день, Окей, это еще ладно, я бы еще мог это вытерпеть. Но когда сервер начинал отключаться почти каждые два... Три часа в день, это получается по плану э, несколько часов даже, да? Типа это раз пять в день он как минимум отключался. И типа, и а там не успевало, типа он так зависал, отключал всех, а консоль типа была запущена. И если, и если я нажимал э, кнопочку отключить, э, у меня ничего не получалось, логично. Потому что у меня он типа хост зависал, и чтобы отключить полностью серым мне надо было нажимать кнопку убить а на нашем хосте означает кнопку убить это означает у нас что типа сервер выключается без сохранения и после таких несколько раз у нас типа начало всех бомить что типа откаты откаты и там знаешь типа Весь день, можно сказать, даже бывает из-за этого может откатиться. Нас начал бомбить, мы каждый раз все выше и выше покупали этот хост. Самый максимальный сейчас у нас мы взяли два ядра. Я сейчас смотрю, если так играть, то это даже эти два ядра нам хватает. У нас сервер, я не помню, что у нас очень давно не зависал. У нас было это один раз, когда вот именно в этом сезоне, чтобы он полностью завис. И то нам приходилось перезапускать, у нас также был откат, пришлось все заново делать то, что у нас было. Ну, давайте не будем продолжать сейчас про этот третий сезон, мы начнем с первого. Первый сезон был, по, именно по моему мнению, самый нормальный. Почему? У нас у всех было какие-то дружеские отношения, да, типа, все готовы были помогать, там был один Ханов, который э, бывал орал на всех. Ну, вот, э, Но у всех, можно сказать, были дружеские отношения, все, полностью все, остались, жили сначала на спавне, да, прям, ну, типа, не знаешь... Типа, одни вот на спавне поживут, а другие пойдут, например, куда-то сюда, а все весь первый, можно сказать, сезон, жили на спавне. Вот весь спавн мы сделали, там построили кучу домов, там каждый жил в своем доме, да, каждый, некоторые даже пытались бизнесы свои открывать. Ну, какие-то закрывались, какие-то оставались, ну и так далее, да. Но наступил какой-то, я не помню, это, это, наверное, уже апрель был, наверное, как помню, число 10 точно не скажу еще, надо будет посмотреть мне это Если что, я вам, может, в описании смотрите, либо при монтаже поставлю какое-то число, было точно э, У нас тупо выключается сервер Мне утром пишут, типа, говорят, что сервером? Я такой, а я чё знаю, что вы там с делали? сделали? Такой, захожу на с... типа, смотрю, сервер в консоли выключен Я такой, ну ладно, значит, опять лег просто Такой, э, выключай, включай сервер, да, такой Я думаю, все идеальное утро Типа, идеальный день И чё получается? Я такой, стою такой, да, там, Пошел, запустил сервер, такой, думаю, ну ладно, сейчас пойду поиграю там, да, что там, как раз, было уже 10, наверное, часов 11. Я такой, захожу на сервер, и чё мне выдает? Он запустился, я такой, а, ну, хорошо, ну, хотя бы не лёг. Запустился он, и через 2 минуты опять отк отключается. И в консоли начинается спам. Ошибка сервера, ошибка сервера, ошибка сервера, и там пишут что то с картой. Я такой, а чё делать-то? Ничего не понял. Пишу типа, поддержку хоста. Что такое? Говорю, что делать-то? -мо, вы расскажите мне, пожалуйста, что у нас случилось-то. Может, что-то мы сможем это сделать? И что мне говорят? У нас поле... у нашей карты именно у нашей карты первого сезона полетел какой-то чан. Кто-то там, наверное, что-то копал, делал, и этот чанг у нас как-то смог полететь полетел чанки по русски и русским языком когда там кто-то как понимаю на этот чан наступал может там кто-то за спа остался да или, вот, или как-то он прогружался за все это время а мы же не можем узнать какой то чанк или можем если могли бы это просто не помню мне кто-то говорил что как-то можно узнать какой то чан нам пришлось менять карту конечно все сразу же типа ну цеба ну цеба да там начали все говорить что типа я сам начал бомбить из-за этого, потому что самый нормальный сезон такую первую сезон. Блин, и он закончился, можно сказать, через сколько. Если даже 10 числа у нас полетела карта, да, да, например, представим, то это получается, он прожил с 22 го 3 недели, короче, русским языком, продержался первый сезон. И с того времени, ну, второй сезон еще кто-то вытерпел там, да, некоторые остались, конечно. Все, кто основные прям нормальные люди были, остались. Они поняли ситуацию. Ну, я думаю, они у себя в голове бомбили, да, конечно. Но. Остались все таки Мы установили такую же карту. Заново развились. Яйцо там и так далее. Да, чики пуки варигут. что же происходит? И где-то там, наверное, так же. Мы сидим, развиваемся. Развиваются все города. Все города развиваются. И вдруг происходит опять какая-то фигня. И ровно через месяц. Если даже 10 апреля. Просто я точно, извиняюсь, дату не помню. И 10 мая. 2020 года. Я снимал, захожу такой э, ладью прям по городам, да, вот такой бегаю, прыгаю, снимаю видосики, снимаю видео, там разговорное ну, что-то я снимал, снимал, не помню. А, как что-то с онлайном я и говорил там 10 мая, да. Такой выпускаю видос уже, да. На стадии монтажа мне пишут. Все. Что с сервером? Типа мне пишет от я точно запомнил, что он мне первый написал, типа Тёма, Алло, Гараж, цебан, Где мои вещи? Я такой, ну, у тебя, наверное, может, ты сдох, и у тебя вещи все пропали. Он такой, я не сдохал, я захожу на сервер, мне пишет, как, э, типа, я новый игрок. Потом э, мне какой то я тоже захожу на сервер, я новый игрок. Я такой, блин, даю маму, опять сломалась я карта. А в чем прикол? А мы в это время еще не делали бэкапы из-за того, что, типа, мы думали, это первый раз будет. Я думал, именно я думал, что это первый раз. Может, ошибка и моя была, что я не делал бэкап, но просто, когда ты делаешь бэкапы на этом хостинге, у тебя сервер надо останавливать. Или хотя бы, чтобы на нем никто не был. Потому что бэкап делается, и там сохраняются все твои действия, все плагины, все карты. А я специально у них спрашиваю еще. Типа, давно было автосохранение. Я думал, что автосохранение тупо полетело у нас, да, из-за этого. Что, типа, может быть, там что-то с типа, вещи-то наши должны остаться же как то у нас все очистилось в чем прикол остались только сундуки обычно вот такие сундуки сейчас посмотрите вот эти обычные сундуки все в этих сундуках осталось а там конечно мы ни хрена не храним да потому что там все важные вещи всю броню я у меня вот видите вот все остальное которое сейчас мое я храню в инвентаре я просто пока снимаю видео вот из этого все убрал да мы мы такие все да, ребят давайте я щас, сейчас перезагружаю сервер без автосохранения да убиваю его тупо и проверяем, что будет. Может быть, что-то получится. Мы все так сделали. Сервис запустился такой. Мама, спаси меня, пожалуйста. Ну и вот. И что, оказывается, карта полетела. У нас тупо за... нам запускают новую карту. Что, прикол, не, даже не с нашим седом, которая она была. Нам запускают новую карту. Я сижу вот такой. Спасибо, хостинг. Спасибо папа, Паша, спасибо за, за логан ренового черного цвета, спасибо за все, спасибо за хостинг, такое. Мы сидим, там какая-то там говно как попалась, мы сидим, там у меня стрим был. Это был, наверное, я даже этот стрим на втором канале делал. Вот как раз, вот сейчас я даже вам покажу, на каком месте у нас начиналось У нас начиналось где-то вот тут все. Вот сами подумайте, вот это все пространство, можно сказать, мы землей сделали. Потому что начиналось, потому что... Тут даже осталась ферма. Нет, ну где-то вот. Тут оставалась даже ферма, я ее ломал. Вот здесь она стояла здесь ферма, потому что мы откатывали кого-то игрока действия, и у нас отменилось вот так. Ну тут стояла ферма, и где-то вот тут мы начинали все. Вот посмотрите, сколько мы заделали травой. Вот все игроки, которые были нормальные, да, все игроки, которые продержали с нами два сезона, все пропали просто. Просто Я бы тоже ушел. Но если остаются какие-то люди играть, то да что? Зачем отключать сервер? Зачем приостанавливать всю игру, если есть те, кто все равно продолжает, хоть и все удалится, но продолжит. Да, конечно, я знаю, я спрашивал у них даже. Мне говорили, что если еще раз такое будет, то мы полностью идем. Я тоже думал, что типа, если такое еще раз повторится, то я тупо крякну этот сервер и все, выключу его. И больше ничего не будет. Больше я не услышу ни одного, кто-то будет там мне говорить со мной. Просто, хоть как-то мы будем играть. Может быть, я думал, типа, если бы так пошло, то тупо мы бы перезапустили сервер. Мы бы все лето, я бы потратил. Просто бы сидел, придумал всю сборку, делал, да, карту бы рандомную скачал, ничего бы на ней не делал. Просто бы сидел, придумывал полностью идею. Типа, у нас была бы, наверное, какая-то полностью идея, религия, да, ну не религия, а как вам сказать... Какая-то цель, которую мы должны были добиться. Например, там убил кто-то, там убил нашего главного там царя или чего-то такого. Да, и мы бы сидели вот так, пытались понять, развивались бы, пытались понять, кто же это мог сделать, Отыграли, отыгрывали бы РП, да, коим. Но все равно продолжается. Хоть я благодарен всем, кто продолжает играть, продолжает. Типа, не просто, знаешь, типа один раз зашел и сказал пока. Из-за этого, что у нас упал онлайн на лицензии, мы перевели серию на нелицензию. Но есть большое, в котором я, наверное, уже рассказал вам в прошлом видеоролике. Может, позапрошлом, не знаю. Когда выпущу вот это, реально никто не знает даже. Я не знаю, просто у меня когда есть настроение, я монтирую. Когда нету, сижу, просто стримлю, могу стримить. Да, ребят, э, все, что я хотел сказать, я уже высказал вам, да? Может кто-то хочет поддержать меня? Я не заставляю никого ко мне, мне донатить, да? Может, и в начале, когда первый сезон был, я еще писал, что типа, да, ребят, у кого есть какие-то лишние, хоть 5 рублей, ну задонатьте. Вот а сейчас, честно скажу, это уже ваше решение. Задонатить или пострадать меня далеко и надолго. Я не хочу, типа, сейчас просить. Раньше на первом сезоне я просил из-за того, что типа у нас не было. У нас были все деньги были, но на месяц нам не хватало. Хоть даже 200 рублей мы платили, но даже нам этого не хватало. Потому что там объявился карантин и так далее, да. Уже мы прожили два месяца лета. Второй месяц пошел лето. Деньги есть. Люди, которые каждый день играют, хорошее настроение. А вам еще я могу пожелать? Хорошего лета, да, также. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Приходите на мои стримы по этому серверу. Всем удачи! И всем пока.